Я не знаю, нормальных игр лицензии давно нет, а делать контент на чем-то надо. Почему ты не можешь от тебя данной тематики делать обзоры по другим играм? Зачем? И только нормального не будет, а так и просмотров, и делать несложно против. Знаешь, кто ты? Ты Додик. Чел, это была мука. Что? Нет, я не про это. Ты снял отличный обзор про дипони. Так в чем твоя проблема? Это те данной тематики в мультсериалах. Ладно, все, мне пора. И ты попался в ловушку.